Привет, друзья. Ну что, вы готовы услышать короткий анекдот от Джеки? Тогда приступим. Э -э Встречаются две подруги. Одна у другой спрашивает. Ну как ты вчера вызывала все-таки сотехника Ты же соседи затопила, у тебя на кухне трубу прорвало экран.